Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодня я предлагаю вашему вниманию интервью. Скажу сразу, мне выпал уникальный шанс, редкая возможность взять интервью у очень интересного человека. Это яркая личность, восходящая звезда, которая достигла больших результатов в сфере бизнеса и предпринимательства. Итак, встречайте, Альбина Каринова, бизнес-тренер, автор блога «Цифровой маркетинг» и «Электронная коммерция» а также автор книги «Цифровой маркетинг. Инструкция по применению». Альбина, добрый день! Рада приветствовать вас, Сергей! Хочу сразу выразить благодарность за то, что вы дали свое согласие и нашли время для нашего интервью. Ну, на самом деле, я тоже очень рада с вами пообщаться. И думаю, что будет у нас очень интересная беседа в преддверии нашего знаменательного события. Так и будет! Напомню, что наша сегодняшняя встреча с Альбиной проходит в рамках грядущего с 19 по 24 мая онлайн-конференции «Взрывные методы интернет-продаж». Уникальность конференции в том, что на ней будут выступать и делиться своими знаниями такие известные и успешные люди, как Всеволод Татаринов, Руслан Планжиев, Владимир Киприянов, Елена Тереченко, Ольга Трошина, Наталья Теленкова и многие-многие другие. Столько звезд, столько знаний и все это в одном месте. Не всякого сомнения это главное событие первой половины 2014 года. Последние тенденции, современные методы, все самое важное и основное в сфере продаж вы, уважаемые дамы и господа, сможете узнать совершенно бесплатно на нашей уникальной конференции. Итак, переходите по ссылке, регистрируйтесь и становитесь участниками этого грандиозного события. Итак, Альбина, скажите, пожалуйста, вы являетесь участником конференции «Взрывные методы интернет-продаж». Почему вы приняли решение принять участие и поделиться своим опытом и знаниями? Сергей, на самом деле замечательный вопрос. И я бы хотела сказать, что... Закон, чем больше отдаешь, тем больше получаешь, работает как в обыденной жизни, так и в бизнесе. И если хочешь что-то получить, сначала нужно этим поделиться. И плюс ко всему это действительно интересно, передавать знания людям, заинтересованным, чтобы они могли применять их на практике и улучшать свой бизнес, свое качество жизни, развивать новые направления и повышать, конечно, свою эффективность. На самом деле это очень важно, это очень интересно. Согласен с вами. Альбина, вы действительно яркая личность, вы не раз достигали высот. В чем, на ваш взгляд, секрет успеха? Я бы сказала, Сергей, что тут существует несколько факторов. И в моем случае это, конечно, это было дикое желание, упорство и даже порой упрямство в достижении цели. И, конечно же, были стратегические моменты, а также тактические. Но не последнюю роль в моем успехе, наверное, сыграл такой фактор, как наставничество. Одно время я металась, постоянно находясь в поиске новых знаний. И, конечно же, было потеряно время. То есть, что я предлагаю своим подписчикам, людям, которые сейчас слушают это интервью, я предлагаю вам не расходовать этот поистине ценный ресурс, а брать знания, которые вы можете тут же применить их в практике. И, конечно же, все это вы узнаете на нашей конференции. Отлично. Альбина, а что бы вы посоветовали всем тем, кто занимается бизнесом? Всем тем, кто занимается бизнесом, да и в принципе просто по жизни, я желаю вам, умейте держать, умейте ставить цели и обязательно достигайте их. Это очень важно в нашей жизни, никогда не теряться, и чтобы ваши желания и ваши мечты находились постоянно в фокусе вашего внимания. Спасибо вам, Альбина, за интересное и содержательное интервью. И я очень была рада с вами пообщаться, Сергей. К сожалению, регламент не позволяет нам большего, а нам очень хотелось бы побольше получить информации, полезной информации от вас. Но к радости такая возможность будет у всех тех, кто зарегистрируется и примет участие в конференции «Взрывные методы интернет-продаж», которая пройдет, напоминаю, с 19 по 24 мая. Не пропустите эту уникальную возможность. Кстати, Тема вашего выступления, Альбина. Тема моего выступления будет цифровой маркетинг как эффективный инструмент повышения продаж. То есть о чем я хотела с вами поделиться. Цифровой маркетинг это на самом деле это внедрение и применение всех возможных видов и инструментов цифровых каналов для продвижения бренда. И на данный момент он, конечно, включает множество различных факторов. Это интернет, это мобильный экспериментальный маркетинг, это различные виды специфического маркетинга. Вы постоянно находитесь в информационном поле потенциальных клиентов, что позволяет достигать целевую аудиторию как в офлайн пространстве, так и в онлайн среде. И действительно цифровой маркетинг это не жесткая система, а правильно подобранный, высокоэффективный метод увеличения продаж и получения прибыли. И именно этими знаниями и навыками я поделюсь с вами на конференции. Отлично, будем ждать с нетерпением. Что ж, еще раз огромное спасибо вам, Альбина. Мы прощаемся с вами, но ненадолго, так как встретимся уже на конференции. До встречи на этом грандиозном событии. Дорогие друзья, я желаю, чтобы и вы не пропустили эту уникальную возможность побывать на таком знаменательном событии, как наша конференция. Еще раз напоминаю, что она пройдет с 19 по 24 мая. Будьте в фокусе, и я желаю вам, чтобы ваш бизнес постоянно набирал обороты. Спасибо, дорогие друзья, и спасибо вам, Сергей, за столь приятную беседу. Всего доброго.